Души. Да яблочко, да яблочко. Вот. Вот. Да не так, да яблоко, яблоко. Вот, яблоко. вот, вот. СТУШИ! СТУШИ! СТУШИ! О,